Бисмилля алейкум рахматуллахи Сегодня мы с вами будем проходить шестой урок из книги учебника арабского языка Королевства Саудовской Аравии Книга называется Люгатии. Мой язык, мой язык Сегодня мы будем проходить букву «Ра» Буква «Ра» Это уже шестая у нас буква. До этого мы проходили МИМ, БА, ЛЯМ, ДАЛЬ, НУН. И много-много слов, связанных с этими буквами. Мы с вами проходили много-много слов. Итак, сегодня буква РА. Раздел называется УСРАТИ. Кстати, УСРАТИ, моя семья, там буква РА присутствует в серединке. Ра, Руман, Руман, гранат, гранат, Руман по арабски. Ра. Итак, буква Ра, Руман, Руман. Написано внизу, Руман. Ро в начале, смотрите, Руман. Руман это гранат. Так, здесь смотрим, как буква «Ра» пишется. Нужно будет ее разукрашивать разными фломастерами, кисточками, карандашиками. Может быть делать какие-то подделки. Буква «Ра». Ра-ра-ра-ра-ра-ра. Так она пишется в начале слова и самостоятельная буква «Ра». Почему? Потому что «Ра» не дает влево соединений. Она соединяется только вправо. Вот так она пишется буква ⁇ ра ⁇ самостоятельно и в начале слова ⁇ ра ⁇ Как вот, в слове ⁇ руман ⁇ обратите внимание, она не дает соединение буквы ⁇ мим ⁇ Мим как бы не хотела присоединиться к ней, однако ⁇ ра ⁇ не хочет. И получилось ⁇ руман ⁇⁇ ра ⁇ отдельно. ⁇ ра ⁇ стоит отдельно. Текст! Читаем текст! КОЛЯТ НУРАТУ, НУРАТУ, в слове НУРА, имя девочки, там есть буква РО. КОЛЯТ, она сказала. КОЛЯТ, это глагол, КОЛЯТ, у которого на конце ТА с СУКУНОМ. ТА с СУКУНОМ это признак того, что это слово ФИАЛЬ, глагол. Запомните, я буду всегда повторять вот так. Если вы увидели слово, в конце которого есть буква и она на сукун заканчивается. Это означает, что это слово фиаль. Действие, глагол. Сказала. И она женского. Это слово женского рода. Сказала. Будет. Колят Нурату. Сказала Нура. Зарана. Зарана от слова зияра. Зарана. Зара язуру зияра. Зияра. Зияра это посещение. Зара Зарана нас, Зара, посетил. Нас посетил Джадди, мой дедушка. Нура говорит, посетил дедушка. Посетил их дедушка. Зарана Джадди. Нас посетил. На na, это нас означает. Зарана na, посетил нас. ЗАРАНА ДжАДДИ. Нас посетил мой дедушка. ВАХАРАДЖНА. И мы вышли. ХАРАДЖА. ХАРАДЖА. Выходить. на Это мы вышли. ВАХАРАДЖНА. И мы вышли. ЛИ СТИКБАЛИГИ. Для чего? Для чего они вышли? ЛИ ИСТИКБАЛЬ. ИСТИКБАЛЬ это встречать. ИСТИКБАЛЬ. ИСТИКБАЛИГИ. Ги это его для того, чтобы встретить его. И мы вышли для того, чтобы встретить его, то есть дедушку. Ги Ги это Дамир. Ги это Дамир переводится как его. И мы вышли для того, чтобы встретить его. Фауаз Фауаз это брат Нуры. Фауаз это брат Нуры. Рахаба Биги. Рахаба, биги. Рахаба, смотрите, Рахаба начинается на букву ⁇ Ра. Рахаба, биги. Рахаба. Мы же говорим вот ⁇ Мархаба ⁇ Мархаба ⁇ Добро пожаловать. Мархаба ⁇ Вот здесь Рахаба, биги. Приветствовал его. Приветствовал его, дедушку. Фауаз приветствовал его. Фауаз он. Рахаба, биги. Вакобаля. Кобаля ⁇ это целовать. Кобаля ⁇ целовать. Вакобаля и поцеловал. Расаху его голову. И поцеловал его голову. Расаху. Это Дамир, который возвращает на дедушку. То есть деду, голову дедушки поцеловал. Вакобаля расаху. Ваясирун. Ясир. Еще один мальчик ясер. Коддама дал коддама. Коддама лягу дал дедушке «Аттамра». Аттамр. Смотрите, оттамр заканчивается на РО, на букву РО. Оттамр это финик. Ясер предложил ему тамр. Финик в умми, а моя мама уми. Ум Моя мама, хаддарат лягу, принесла ему аль-кахва. Кахва. Хаддарат. Там буква Ра, смотрите. Хаддарат. Мы уже сказали, что если Та с сукуном, значит это глагол. Это уже глагол женского рода. Она принесла лягу аль-кахвата. Кофе. Она принесла ему кофе. Она Фарихатун. А фарихатун, я радостная. Фариха. Ра – в серединке слова. Смотрите. Фарихатун – ра в серединке. Я радостная бикудуми джадди. Бикудуми – джадди То, что мой дедушка пришел. Я радостная за то, что мой дедушка пришел. Смотрите, какой интересный текст. Листик балиги, фавазун рахабабиги, вакаббаля расагу, ваясирун кадамалягу оттамра, вауми хаддаратлягут аль-кахвата, анафари хатун бикудуми дядди. Смотрите, какой хороший текст. Приехал дедушка, и вся семья вышла ему навстречу. И все старались дедушки сделать... Хизмат какой-то. Помочь ему в чем-то. Ак-ра-у. Задание я читаю. Нурату. Нура. Девочка, ее зовут Нура. Рахаба. Приветствовал. Расун. Голова. Ясирун. Имя мальчика Ясир. Фарихатун. Радостная. Смотрите, везде есть буква Ра. В начале, в серединке и в конце. Нура, Рахаба, Рас, Ясир, Фариха. Акро аль калимат Нужно здесь прочитать слова и посмотреть, как здесь пишется буква Ра с харакятами. Смотрите. Рахаба в начале буква Ра с фатхай Ра. Ра с фатхай «Ра». Ра. Ра. Рахаба. Дальше, следующее слово, фариха. Здесь ра с кясрой, ри, ри, ри, фариха. Ра, ри, ра с домой ру, ра, ри, ру, ру. Тухаддыру, тухаддыру, тухаддыру. Рахаба, фариха, тухаддыру, тухаддыру. Принесла. Фариха радостная. Рохаба приветствовал. Мархаба. Мархаба, мархаба, мархаба. И у нас рисунок Кытар. Кытар Сария. Это Кытар Сария. Китар, у него последняя буква Ра. Сария. Там также есть буква Ра. Быстрый поезд. Скоростной поезд. Кытар Сария. Так. аль кы Тару, ал поезд. Здесь мы должны различить звуки, как идут: ра с фатхой, ра, ра с даммой, ру, ра, ру, ра с касрой, ра, ру, ри, ра, ру, ри. Дальше, если ра фатха и олив ра два раза тянем мад называется, маддун. Ра, ра, с домой вау, ру, ро с кясрой ри, и я, ри, два раза тянем, ра, ру, ри, ра, ру, ри, понятно, да? Итак, ра, с фатхой ра, ра, с домой ру, ра, ру, ра, с кясрой ри, ра, ру, ри. а внизу ра, ру, ри. Два раза тянем мы харакяты. Дальше давайте посмотрим, что же у нас за рисунок здесь. Это называется шаджаратун. Дерево. Там также буква Ра есть. Шаджаратун. Шаджара. Шаджара. Давайте посмотрим, как пишется буква Ра. Я сказал, что она пишется самостоятельно и вот э, в... В серединке слова. Или в конце слова. Она не, со, не дает соединения влево. Буква РА не дает соединения влево. Понятно, да? Итак, в начале она будет писаться вот так. А в серединке она будет давать соединение вправо. А влево она не соединяется. Итак, у нас КИТАР. Мы уже говорили КИТАР. АЛЬ Поезд. АССАРИУ. Скоростной Поезд аль Скоростной поезд. Там буква есть РА. Буква есть РА. Аль-Кайтар. аль Так, теперь мы должны с вами посмотреть, как же пишутся буква РА. РА самостоятельно, РО в начале, РО в серединке и РО в конце. Будем тоже писать, как можно больше будем писать букву РО. Давайте вот так можно писать, где хотим, как хотим. Никто вас не заставляет писать только вот справа, а вот как хотите пишите. Хотите этот столбик выбираете, хотите другой столбик выбираете. В серединке слова буква РО пишется вот так. А вот так в начале слова. Смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, как пишется буква ра в начале слова. Я даже три буквы уложил в этот прямоугольничек. Дальше. Здесь можно самостоятельно и в конце. Самостоятельно и в конце. Можно так. Можно по-любому писать. Где есть свободное место, где вы хотите писать, там и пишите. Никто вас не заставляет именно с какой... С какого столбика? Где начинать? Сами это уже вы по настроению. Пишите. Но главное, чтобы везде было все написано. Ничего не было свободного. Ра-ра-ра-ра-ра. Ра в начале. Ра самостоятельное. Ра в конце. Вот это мы должны заполнить. Все. Ничего свободного у нас не должно оставаться. Так, следующее. Саяра. Саяра. Саяра! Машина? Саяра! Здесь машина еще пожарная. Ага, выезжает она. Она куда-то выезжает, что-то тушит, выполняет какие-то задания. Саяра! Любая машина называется Саяра. Так что, увидели машину? Какая у тебя Саяра? Какая у бабушки саяра, у дедушки саяра, какая у дедушки саяра, какая у дяди саяра, саяра, саяра, саяра. Машина. Буква Р в серединке слова. Саяратун. Так здесь нужно писать уже слова. До этого мы с вами просто буквы писали, а здесь первые четыре слова справа налево. Руман – гранат. Бардун – холод. Бардун. Смотрите, буква Ро. Обязательно букву Ро пишите другим цветом. Бардун. Нимрон, тигр. Нимр. Надер. Надер – редкий. Надер. Дальше, вниз если спускаемся, здесь уже какой-то буквы нету. Вы должны уже писать. Руман, гранат, бардун, холод, нимрун, тигр, надирун, редкий. Дальше уже руман, бардун, нимрун, надирун. И дальше вы уже сами должны писать эти слова. Руман, бардун, нимрун, надир. Руман, бардун, нимрун, надир. Везде, везде, везде, везде вы должны это написать. Понятно, да? Следующее. Здесь у нас четыре слова. Нужно найти букву Ра и обрисовать в кружочек. Первое слово «путешествие». Рихаля. Рихаля Путешествие. Хаджар. Второе слово «хаджар». Камень. Кытар. Поезд. Кытар. И кырдун. Кырдун – обезьянка. Мы это уже слово проходили до этого. Кырдун. Рихля. Хаджар. Кытар. Кырдун. Нужно будет написать эти слова. Также буква РО обвести в кружочки. И напишите еще перевод. Перевод обязательно напишите. Следующее задание. Нужно прочитать здесь слова. Здесь прочитать. И тоже подпишите себе переводы для того, чтобы вы запомнили. Зияра. Посещение. Зарана нас посетил. Расаху Его голову. <танкер> Ту-хад-дыру. принесла. Тамрун. Финик. Фариха. Радостная. Следующее. Уратибу аль-хуруф. Нужно здесь буквы в порядок привести, чтобы получились слова. ле калиматан. Смотрите. лям ба и д, и даль, лям ба и даль, а дальше лям мим ра, дальше мим нун ск и ра. Вот здесь уже нужно собирать слова. Здесь уже нужно собирать слова. Например, первое слово первом прямоугольничке у нас Страна. Я вам подсказываю. Страна. Балят или город. Балят. Вы внизу должны написать уже. Переставлять буквы местами. И у вас получится слово. Второе. Лям, мим, ра. Здесь уже будет песок. Песок. Рамль. Рамль. Рамль. Вы тоже должны написать. И последнее. Тигр. НИМР вы должны написать ТИГР. Здесь четвертое задание. Вы должны уже написать слова, которые вы прошли. Вы, которые прошли. Пусть кто-нибудь из знакомых. Мама, папа, сестренка, брат, дедушка, бабушка. Которые вот урок прошли сейчас. Все слова вам прочитают. А вы напишите здесь. А вы здесь напишите. Какие слова с буквой Р. Например, Руман, Сайяра, китор, Нимрун, Рамлюн. Вот эти слова вы должны написать. Хаджарун, Расун, Тамрун, Тухадыру, Рахаба, Зияра. Вот эти слова нужно, да, нужно, нужно все написать. Понятно, да? Хуруф, Харфун, Хуруф. Баракалоуфикум. Дальше. Дарс, например. Вот Дарс тоже буква Ро есть. Усрати. Усра. Тоже есть слово. Вот эти все слова вы должны написать. Так. Ишара Тульмурури. Ох, сколько здесь слов. Где буква Ро? Смотрите, везде красные, красные, красные буквы. Везде буква Ро есть. В начале, в серединке, в конце. Ой, какой большой текст. Какой большой текст. Ишара туль-мурури – это светофор. Ишара аль-мурур. Мурур – это движение. То есть, то, что регулирует движение. Ишара туль-мурури. Фишари. И, фишари и» на улице Аль-Кариби, которая близкая Миндарина к нашему дому. Туджаду есть. Ишара туль-мурурин есть светофор и шара ту мурурин фищари алькариби миндарина туджаду и шара ту мурурин ляга соля саду алюанин соля у светофора ляга у него три цвета аль ахдару аль ахдару зеленый я они сир означает двигайся иди Валь асфару, а желтый я они Остановись. Валь ахмару, а красный я они Красный означает стой. Аби яхтариму, мой папа яхтариму уважает и мурури. Светофор. في الشارع الكريب من دارنا توجد إشارة مرور لها سلاثة ألوان الأحضر يعني سر والأصفر يعني تمهل والأحمر يعني قف أبي يحترم إشارة المرور بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا خير الجزا سبحانك اللهم وبحمدك